Всем, кто смотрит, вы находитесь на канале Прочитанная Книжка. Почему у меня в зале нет надписей? Да потому что надписи есть только на подкастах, а сегодня у нас новая рубрика. Ну, потому что книги интересные, конечно, но не настолько большой аудитории, насколько большой и интересна Лего. Сегодня у нас, друзья, обзор. А именно обзор на вот этот вот лего-набор. Он у меня есть давно, это не стартовый лего-набор, по-моему. Как видите, Марио тут придержит, то есть его здесь нету, но сам набор тоже неплохой. У меня как бы Марио был, но я его продал, ребят. Так что вот сейчас обзор на этот наборчик будет. И, скорее всего, рубрики по поляка будет еще очень много, потому что, ну, это интересно, как вам, так и мне. Будут разные сладелки, и вот, вот это вот. Так что подписывайтесь на канал. Ну, а мы, собственно, начали. Собственно, лего-набор этот у меня есть еще очень давно. Но вот я решил сделать обзор только сейчас, потому что на сам канал существует недавно. Ну, давайте я сейчас все это за кадром соберу, ну и обсудим. Вот такой, собственно, наборчик у нас получился. Давайте разглядим его поближе. Ну, собственно, вблизи этот лего-набор выглядит вот так вот. Злодеем у нас есть вот такая вот черепашка. Кстати, панцирь отсоединяется и можно можно косплей сцену типа знаете, если у вас есть конечно Марио. Э, у нас есть Гумба, ну грибочка на которого прыгать нужно и звезда гвоздь сегодняшней программы вернее Кусаки. Я не знаю, как они изначально называются по-настоящему, но я их называю кусаки. Такого левела я в Марио не помню, однако выглядит он прекрасно. Ну вот, нужно кататься, и самый прикол, я не знаю, как это работает, но Марио, если бьется об них, он как-то, э, видимо, благодаря вот этой вот панельке, он понимает, э, что он бьется об них, ну ему как бы больно. Дальше по начинке тут еще есть вот такая вот деталь. Добавляет время, 15 секунд. И она реально добавляет. Еще в стартовом наборе есть такой же секрет-бокс. Но давайте пока что набор уберем. И все-таки поближе посмотрим злодеев. Да, а перед этим я хочу сказать, что этот лего-набор я только что собрал прям сам. То есть без инструкции... Потому что инструкция у меня что-то не грузилась, ну и я по, чисто по коробке, по картинке смог собрать. И Лего, хоть это и 7+, а не 4+, плюс сделали так, что прям можно собрать самому. Ну или я просто уже настолько фанатею от Лего, что могу собрать просто по картинке. Тут уже одно из двух. Собственно, черепах. А, это вот принт, да, да, это принт это не наклейка, так что тут уж не ошибешься, красивенько очень. Кстати, его было сложнее всего сделать, потому что непонятно куда пихать эти сильные детали. Ну, в смысле, теперь-то я уже знаю, а до этого я не знал. Чучки еще прикольно сделаны, вот видите просто такие круги гладенькие. Блин, прицепить-то. Вот Пуямба у него тоже вот принтованная, и она еще, смотрите. Очень странного цвета. Вот этот желтый, а это такой светло-желтый. Даже по сравнению с руками можно посмотреть. Вот. Кстати, руки необычно сделаны. Тут не кисти, а это прям цельная деталь, как, как в биг-фигурках. И вот... Я даже отцепить сейчас не могу. Но главное, конечно, в этом всем, кроме детали глаз принтованной, это панцирь. Тут тоже есть такой, как видите, штрих-код для Марио. И вот тут даже есть изображение этого самого черепаха. А, вот, и, да, у Боузера, мне кажется, в стартовом наборе такая деталь уже была, но я не уверен. Вот тут-то эта деталь как раз-таки необычная. Видите, она довольно-таки редкая. Мне кажется, только в линейке Марио эта деталь и используется. Ну, ножки такие, как бы... Вот такие вот. Я таких раньше не встречал, но такие есть 100% во всех наборах по Марио. Такс. Ну, с черепахом вроде разобрались. Перейдем ка к вот этому персонажу. Бумбе. Казалось бы, простой персонаж... Ну, конечно, вот тут принт, и штрих-код тоже принт. Кстати, прикиньте, если бы они сделали штрих-код наклейкой, и ты бы не так наклеил, и Марио бы не понимал, что это гумба. Наверное, Лего с этой целью, чтобы не было таких приколов, и сделали принт. Да, еще вот эта вот такая ступенечка, и 2 на 1 где-то. Прикольная конструкция. Ну, и в целом гумба легко собирается. Ноги такие же, как у нашего черепаха только зе не зеленая коричневая темно коричневая а, ну и вот такие вот детали кстати черных я их очень редко видел ну у меня был еще набор brickheads Гарри Поттер и Хедвиг и вот там были такие же только ну как бы как один светофор а не как два такие чаще встречаются светло светлосерии. ну лично в моих наборах которые у меня были встречались светло ну, вообще, Гумба, конечно, качественно сделана, но тут зовут трожится. Прям веришь, что на него нужно прыгать Марио. Так, в принципе, и нужно. Раз вот, их поговорили, теперь нужно поговорить про сам набор. Мне очень нравятся вот эти вот кусаки. Они еще есть в одном наборе по Марио, но они мне нравятся. Все равно, смотрите, прикольно. Да, их можно отодвигать, как тебе захочется, вот смотрите. Не, ну это, пожалуй, уже слишком и сами головы как бы и даже вот эти вот штуки можно чуть-чуть отодвинуть -чуть то есть как тебе кажется более красивым более аутентичным между прочим э -э так ты можешь и делать то есть как тебе кажется что так есть в игре было в игре вот так ты можешь и делать да и вот эта вот вагонетка она уже встречалась в креаторе э в аквапарке ну и в общем то не новая деталь, но вот этот вот механизм э, новый, тем более в вагонетке. Но в франшизе Марио все время вот такие вот механизмы были. Э, хочется еще отметить детали кактусов. Вот. Э, э. Кактус прям качественно сделан. Эти реально штуки острые. То есть, если я вот так надоблю, будет больно. А если я вот на тот же край цветка надоблю, будет не больно. Да, цветки тоже необычные. Сейчас не такая деталь, знаете, как пин, а вот они прям реально необычные. Так что да. Я имел в виду, так что да, этот набор определенно стоит покупать. Смотрите, как он красивый. Коробка. Тоже приятно. Кстати, мне кажется, что впервые делают коробку незавышенной. То есть... Но она относительно этого набора, смотрите, вот прям один в один подходит. Даже когда они были по пакетикам, это выглядело не как что-то непонятное, когда коробка, знаете, на метр, а пакетиков и деталей на 10 сантиметров. Так вот, ну, я, конечно, преувеличиваю, но все равно. Так вот, тут коробка полностью подходит, так что этот LEGO-набор определенно стоит купить. Ну, собственно. Потому что если вы фанат Марио, то это Марио. Ну и в целом это будет красиво смотреться на полке. Но перед тем, как я уже как бы попрощаюсь с вами, нужно сказать, что тут есть минусы. А минусы именно для вашей полки вот эти вот детали. То есть она, она же выглядит как, ну не знаю, как солнышко, как солнечная система. Вот так вот прям. Э, не, как Солнечная система, конечно, нет, но как Солнце выглядит и прям расперла ее по всем частям. То есть можно как бы поставить вот сюда, вот, но это будет не так красиво смотреться, так что полка нужна специальная по размеру. А обычно какая-нибудь полочка не подойдет, потому что ну, набор тупо не влезет туда. Но если у вас есть специальная полочка и тем более базовый набор, я определенно советую покупать и строить мир. Это если что, не реклама, это мое субъективное мнение. Однако, скоро это вам, скорее всего, надо Если если вы не коллекционер. И вы его продадите. Это у меня единственный еще не проданный набор по Марио. Ну ладно, вы смотрели канал Прочитанная книжка. Спасибо за просмотр. Пока. Блин, где тут кнопка выключить? Вообще не понимаю.